Приглашаем Геннадина на Надеюсь, я Я да. да? а -а -а. да. Все, замечательно. Меня попросили именно попросили сделать доклад на тему дизайн клинических исследований, проблемы реализации и анализа данных, естественно, наркологии 20 летний окон. Я являюсь сотрудником кафедры доказательной медицины, клинической фармакологии и доказательной медицины Первого медицинского института в Санкт-Петербурге. И в то же время являюсь руководителем лаборатории фармакоэпидемиологии и биостатистики. По своей основной специальности я являюсь биостатистикой. Поэтому прошу посмотреть, хочу сказать, что взгляд мой будет не взгляд феденициста, а взгляд, взгляд биостатистика. И я никуда не могу от этого деться. Поэтому э, опыт не только мой, опыт достаточно большой нашего э, университета, поэтому слайды здесь частично не мои. Они на английском языке, я не могла их переводить, потому что они не мои, да? но они наших сотрудников нашего университета. Соответственно, начнем с того, что у нас в университете по наркологии проводится достаточно большой объем работы. Вот, пожалуйста, здесь большой список. Я не хочу, чтобы вы углублялись, что это наблюдательные исследования, не только обычные ростовизированные клинические исследования. Потому что любое рандомизированное клиническое исследование, любое клиническое исследование, оно основывается на, наблюдатель... на каких-то наблюдательных аспектах, те, которые пришли, то есть в принципе в теории методологии считают, что наблюдательные исследования это исследования, выдвигающие гипотезы, а клинические исследования это исследования, подтверждающие гипотезы. Ну, и среди этих исследований есть одно очень интересное исследование, здесь, которое называется, мы смотрели особенность нейрокомпеттивного функционирования у больных с наркоманией, одиатной, с алкоголизмом, и с двойным диагнозом и здоровых людей. И если не касаться вообще в методологии наблюдательных исследований, очень много проблем, точно таких же сдвигов точно таких же систематических ошибок, как и во всем остальном. Но одной очень интересной ошибке, на которую я хотела бы остановиться именно в этом исследовании было то, что оказалось очень сложно найти контрольную группу. Просто набрать контрольную группу. Не столько для алкоголиков, которые были в средний возраст 40 лет, а, например, для наркоманов, которых в тот момент средний возраст был 21 год. Если человек не пьет, не курит в 21 год, то он учится. А наркоманы, как правило, не учатся. Возникает вот такая вот очень интересная коллизия. И мы столкнулись с очень большой проблемой. Это была проблема найти именно вот эту возрастную группу. Вот, пожалуйста, вам сдвиг, да, который, с которым приходится бороться даже в наблюдательных исследованиях. Все то же самое требуется. Остальные наблюдательные исследования в основном были связаны с тем, что мы смотрели сопутствующие героин, э, героиновую наркоманию с ВИЧ-инфицированием. Что же касается клинических, непосредственно клинических исследований, у нас было одно маленькое пилотное исследование всего, вот как раз оно было совсем давно, оно было 20 лет назад началось. Исследования, которые я здесь привела, говорю о том, что у нас одно пилотное, более 6 рандомизированных, это те, в которых я участвовала как статистика. Да? Остальных есть еще. Мы да, будем говорить и соответственно более 50 публикаций но это не значит, что мы повторяли одно и то же, но есть некоторые повторения в русском и английском варианте но при этом у нас есть как бы, так как каждое исследование вело очень большой объем информации то просто в одну публикацию их было не поместить а, значит, что вот первое исследование это героиновые нахрекованы, влияние наутрексона, на героиновых наркоманов на зависимость да, в городе Санкт-Петербурге. Все исследования, которые мы делали, как, о которых буду говорить сегодня, они сделаны в рамках НАЭЧ NAH грантов, то есть на американские деньги. Вот. Но при этом конфликта интересов как таковых именно с фирмами у нас не было, потому что мы делали научные исследования. Это не были исследования, которые исследования дисперционное, за исключением одного, о котором я отдельно скажу. Соответственно, вот это первое исследование, в котором было всего 52 человека, небольшое. И здесь мы были сделали очень большую ошибку. Все наши исследования были двойные, слепые, рандомизированные и контролируемые исследования. И самую большую ошибку мы сделали в первом исследовании. А проблема была в том, что мы по глупости сделали э, капсулы, которые давали пациентам разного цвета. И это оказалось противоблематично, 52 человека со всей Ленинградской области, представляете себе какой-то объем да? народу, в принципе, 52 человека наркоманов, вроде потеряются. Но два наркомана встретились на одной тусовке, выяснили, что идут по одной программе, сели в уголочек, вкололи себе героинчику и на следующий день прибежали. А мы знаем, у вас в желтеньких активный препарат, в красненьких и вот вам разослепление. При этом у меня в кабинете сидела три врача, значит у меня все три врача, нет, они конечно предполагали что делать, но, соответственно, принцип был потерян, А для двойного слепого организированного исследования препараты должны быть по вкусу, по следу, по ну, быть похожими. Далее мы делали достаточно несколько исследований различных, там, Мелтриксон. Ноутриксон предполагался для, на опиатных наркоманов, на чистых, которые начинают с опиатов. Почему ну, американцы были очень заинтересованы в этом? Потому что не было а, в американской популяции наркоманов, которые начинают с героина. В городе Санкт-Петербурге их достаточно. Соответственно, а ноутриксон предполагался как блокатор опиатных рецепторов для профилактики Срыв, наркоманий. Ну и, соответственно, у нас был нольтриксон в чистом виде, нольтриксон совместно с антидепрессантами предполагает, что наркоманы страдают от депрессии, вместе с глонфлацином предполагает, что стресс, как стресс-протектор и так далее. Но это были все таблеточки, да? то есть не таблеточки, а капсулы. И с капсулами возникала проблема, проблема с компайенсом. Да, достаточно большая проблема с комплайенсом, потому что а, и в этом отношении наши исследования в России были немножечко а, лучше работал на фрикцион в России, чем в Америке, потому что у нас молодежная популяция помоложе, и соответственно она, а, ну я чуть хуже скажу, что одним из критериев включения у нас было наличие а, так называемого significant ада, кто будет следить за приемом таблеток наркоманов. ну и если у нас наркоманы живут в семье и за ними родители следят, то в Америке в 21 год наркоманы не сидят, не живут в семье и за ними не следят. И соответственно, комплайн получился разный, опять-таки сдвиг, опять-таки не неодинаковая популяция, да? достаточно интересные моменты. А Затем было разработано, в России появился и в Америке разработаны новые, новые препараты, проломги нолтрексона, которые как бы должны убрать этот компонент. И вот это как раз исследование в Ланцете, в нем как раз я не участвовала, Оно, новый препарат Вивитрол, этот самый это инъекция ноутриксона она была как бы предназначена для как пролонг, и она зарегистрирована в Америке на основе исследований в России. Исследования проводились не только в России, значит, это предыстория. А затем в России был использован так называемый новый а, пролонг, который проводился подшивка, да, подшивался препарат, и, значит, они все эти исследования опубликованы. А, Достаточно хорошо, и вот как раз касаясь несколько вопросов о публикации, о сложности публикации. Вы видите, у нас достаточно много публикаций на английском языке. Я специально поместила только на, на английском языке. Почему? Потому что и могу сказать вам ответ. Если вы хотите печать в хороших журналах, пробуйте. Вот. Например, вот с этим журналом, у меня была переписка уже когда его приняли, да, это вот э, архив психиатрия. когда его приняли для публикации, у меня была переписка с этим журналом, с редакторами в течение года, когда они меня просили то это поменять, то это поменять в статистике. А то, что мы до этого полгода беседовали с рецензентами, с рецензентами и ругались с ними, когда я говорила, что они не правы в том, что они говорят, Большего, большинство моих... Значит, ответов они приняли. То есть тут как бы с ними можно спорить и с ними можно ругаться. это не значит ругаться в прямом смысле, но в принципе с ними можно спорить. И поэтому печатайте, пробуйте, и получается. Нам, конечно, повезло, но у меня есть публикации с другими людьми, которые вообще не имеют отношения к американцам, и которые публиковались в приличных американских журналах и в европейских. Процесс, да, да это, это истинно, это, это нормальный процесс, никаких этих Да, я сама работаю как рецензент в нашем университетском журнале, очень сильно борюсь. И хочу сказать, что проблема российских публикаций, товарищи, вся очень большая проблема в российских публикаций в статистике и в методологии. Это настолько ужасно. Не так А? Не так как надо. нет. Не то, что вру, Понимаете, в чем дело? Я, ну, опять мы ушли, я как бы уже на прошлом, на, прошлом, значит, на прошлом семинаре говорила о другом. Я говорила о чем? О том, что э, э, систематический обзор, да, мета-анализ, пытались сделать по, российским, по российскому препарату в неврологии. Систематический обзор. Нашли шесть публикаций по препарату, шесть из которых включить мета-анализ мы могли только три. Только потому, что в остальных там было хорошо, хорошей работы, хорошо сделать. Но статистика такая, что нельзя ее просто написать. Там просто непонятно, что за плюс-минус. Не описано. Понимаете? Вот у такой информации. Зва э пишешь товарищу автору, а он мне говорит, а это было напечатано давно, я не хочу, я не знаю. И работа была великолепная, но ее включить нельзя в она, потому что, извините, иногда бывает очень жалко авторов, которые присылают в редакцию статью, и которые приходится заворачивать, потому что они ее просто неправильно, неправильно опубликовали. Так что вот год я с ними ругалась. Ну и соответственно у нас еще было направление, которое касалось генетики. Параллельно мы проводили генетические, и там несколько работ. Но мы опять возвращаемся к методологии. Значит, у нас были пероральные инъекции, да, вот имплант и инъекции, то есть три типа. Но все исследования были приблизительно одного дизайна. А, значит, соответственно, что у нас интересного мы получили в целом, да, это то, что пероральный сон работает, но проблема с комплансом. Хорошо работают все пролонги, значит, инъекции лучше, но они короткие, всего один месяц, подшивки чуть хуже, потому что они сложнее, надо операцию, там косметический дефект, но значит, они действуют дольше, до трех месяцев. До трех месяцев не дотягиваются, честно. Значит, дальше мы посмотрели еще связь с ВИЧ. Да, с инфицированием именно наркоманов с ВИЧ-инфицированием. Ну, так как по, по ходу дела во всех исследованиях мы получили, что есть снижение риска по оценкам, значит, assessment battery, оценка риска и инфицирования соответственно, мы, мы разработали несколько различных ситуаций. Вот сейчас, как идет публикация публикацию, ждет значит, улучшение. А, как бы сказать, улучшение а, приверженности Аэротерапии а а, за счет того, что лечим наркоманию. И это получилось очень хорошо. Если вы посмотрите вот здесь, то вирусная нагрузка существенно снижалась у, у всех, да, по сути, у тех, кто бросил доутерексоновую терапию, у тех, кто продолжил дольтраксоновую терапию, но у тех, кто продолжил, основательнее гораздо больше, чем у тех, у кого она оставалась. Значит, э, и так далее. Ну, генетические вещи, это я спущу. Значит, в чем же сложность? Возвращаемся к сложностям, к проблемам. Сложные дизайны. Мы не использовали сложные дизайны. Мы в основном использовали самые простые. Простой параллельный дизайн. Вот, пожалуйста, про с Я не остановлюсь. Однако были более сложные вещи, когда мы смотрели комбинацию. Так называемые полный факторный дизайн, то есть плацебо, плацебо, плацебо препарат э, антидепрессант, плацебо препарат э, сам нолгвонфацин, да, вот группа нолтриксон плюс гуанфацин, нолтриксон плюс плацебо, нолтриксон ноутрик, э, плацебо, гуанфацин активный и значит э, нолтриксон плацебо, гуанфацин плацебо, то есть четыре более сложный полный факторный дизайн а, проще легче. обрабатывать, легче, легче. работать, анализируйтесь, потому что есть все варианты с плацебо. С плацебо было опять-таки вопрос, этично ли плацебо, там мы же не лечим. Но тут вопрос вставал, решали этот вопрос мы так, а, всем людям, которые здесь лечились, Всем проводили одинаковую психотерапию, которая на данный момент является одним из основных методов лечения профилактики, профилактики наркомании. Соответственно, у нас, однако, как бы тут получается, у нас есть все-таки группа плацебо плацебо которые некоторые этические комитеты не принимали. И, соответственно, у нас был более такой упрощенный, с одной стороны, упрощенный, статистика более неудобный. Дизайн, когда у нас не полный факторный дизайн. Когда мы группу плацебо-плацебо убираем да? Нет, такой отдельной группы. -то. Только три. Значит, активный препарат плацебо пероральный, активный препарат а, активные инъекции. Да? А, а, а, активная подшивка плацебо-фероральный, активный пероральный а плацебо-подшивка и оба, значит, что общего? Во всех этих был общий дизайн, войное слепое, контролируемое и так далее. Что очень важно, что касается опять-таки сдвигов, возвращаясь, наличие, по крайней мере, одного родственника, который должен участвовать в процессе лечения, и в том, и в другом, и в третьем варианте. И это стоит вопрос. Почему это очень важно? Мы это публикуем в каждой статье, почему это важно? А важно потому, что это сдвиг. Потому что мы не включаем в нашу программу тех, кто совсем опустился. Тех, кто... И, соответственно, очень интересная еще одна вещь. Для того, чтобы провести исследование наркоманов, надо вытаскивать. Исследование. И, соответственно, критерием включения у нас было наличие телефона. И адреса, где он живет. Опять-таки сдвиг популяции. Да? И это сложно, потому что без этих двух условий мы не могли бы провести исследование. Но с этими условиями мы даем себе отчет о том, что мы получаем сдвиг существенный, сдвиг в популяции, потому что все, кто опустились и те, кто не имеет телефона и с кем для связаться, просто физически не могут попасть на нашу программу. И это как бы, оказывает влияние, и мы себе это как бы, ну, даем себе эту вот как бы принимаем этот сдвиг, никуда от этого не девается Но единственное, что, про что я хочу сказать, что когда у вас вы прекрасно сознаете в своих работах о том, что у вас есть сдвиг, вот как мы, то его нужно опубликовать и понять. То есть люди должны знать, на какую популяцию относятся наши работы. Ну, соответственно, критериями включения, их тут много, значит, оценки состояния. Что же мы оценивали во всех этих работах? В принципе, они были одинаковы. Да, это, а, значит, мы их оценивали по международным оценочным шкалам, в соответствии одинаковыми визитами. А, основным показателем у нас было то есть удержание в программе. Вот, удержание в программе. А, но, значит, в Срамицуков были там, по нескольким данным был полный набор шкал, а по нескольким э, везде там был сокращенный набор шкал. И видите, сколько разных психометрических психометрик. Поэтому первые статьи, которые мы публиковали, они в основном публиковались относительно основного эффекта. Да? А следующие статьи относительно психометрики, потому что вот эти психометрики были гист. Ну, соответственно, контрол комплайнс, он был разный, наутрибционная проба, э, ремиссия и так далее. <свят> В чем же проблема? И вот начинаем с одной проблемы. Оценка рецидива. В пероральном приеме, понятно, человек не пришел, перестал принимать таблеточки, он сорвался. Тут даже, даже предсказывать невозможно. А вот плантия. А вы платите? Тут очень сложно. Тут реально сложно. Почему? Потому что они пробуют, но, но препарат продолжает действовать. И просто как бы то, что они не приходят, еще не факт, что они сорвались, потому что они придерживаются. И здесь приходилось разрабатывать очень жесткие требования, там, сколько визитов пропущено, значит сколько значит пробы, которые определяют возобновление. Как сказать? Ну, то, что они уже стали э -э -э, возобновление наркомани, да? И так далее. А что же еще? Это как бы вот одна проблема при основном. Следующая проблема пропущенные данные. Ну, это мы пропустим, их очень много пропущенных данных. Так, я вот. А способов обработки с пропущенными данными достаточно много, но поймите. Проблема заключается в том, что, а, что ж такое -то? в том, что у нас с вами на при работе с наркоманами у нас проблема в том, что пропущенные данные не случайны, Все, что есть, отработано и опубликовано про пропущенные данные, это про случайно пропущенные данные. А с наркоманами они не случайны. Потому что если наркоман не пришел, значит он сорвался, значит у него появилась другая Другое состояние, абсолютно. И что с этим делать, никто не знает. Когда мы анализируем а, выживаемость просто, вот держание в программе падает постоянно, и на конце у нас абсолютно маленькое количество людей. Работая основные точки мы оцениваем по выживаемости, да? И это все очень просто. Что ж такое-то? Вот, по выживаемости, все очень просто. А что сделать с психометриками? Вот как оценивать психометрию? Если, э, если человек у нас ушел, он остался депрессивным или он не депрессивным? Да? Если взять старые методы, вот стандартные методы, последние наблюдения протаскиваем вперед, да, то что же, мы оставляем его, как бы, вот у него депрессия осталась. А осталась ли она на самом деле? Это вот никому не известно, И, соответственно, мы, если мы протащим, то наша депрессия, которая обычно падает, то мы получаем большой эффект у препаратов, который не, на самом деле не такой. Что с каждым наркоманом, когда он сорвался, по всем психометрикам действует? То есть все психометрики, которые мы получаем, мы получаем только на тех, кто пришел. У тех, кто не пришел, мы не можем поменять. И решение этой проблемы практически невозможно, потому что в литературе, в литературных данных, у нас, а, а, у нас все решается относительно случайно пропущенных отношений. А, как мы решили действовать? Мы решили смотреть на каждом отдельном визите и смотреть, чем отличаются те, кто пришел на предыдущем визите, чем отличается депрессия на предыдущем визите у тех, кто пришел, и у тех, кто не пришел. Но вот это единственный метод, который оказался наиболее логичным. Вот как раз по поводу этих психометрических вещей, мы очень много спорили с рецензентами различных публикаций. Это, на самом деле это проблема. Даже наши вот сотрудники, наш небольшой университет, мои сотрудники статистики, они разрабатывали свою программу по предсказаниям, по, по оценке мощности, потому что в те, кто не пришел, там и мощность маленькая. Вот. А, они разработали новые методы оценки тех, кто пришел, да, чтобы это было статистически значимо. Но все-таки это нельзя перенести на популяцию наркоманов, потому что те, кто не пришел, они сгибают. И вот в этом вопрос он так и остается, это большой сдвиг, тот самый сдвиг, о котором мы до сих пор не можем решить. Что с этим делать? Ну, я думаю, что на этом спасибо большое, извините, я размахнулась и отвлекалась. Спасибо.